Во время вызова клавиатуры она выдает ошибку и прекращает свою работу. Проблема с клавиатурой особенно болезненной оказалась для пользователей, у которых установлен числовой пароль для разблокировки устройства. Во время разблокировки смартфона клавиатура прекращает работу не позволяя разблокировать гаджет. Такая проблема возникла в приложении Gboard от Google. Но данное решение может помочь и с клавиатурой от других разработчиков далее видео я покажу как разблокировать устройство если клавиатура не запускается и как решить проблему запуска клавиатуры. Для начала давайте разберем как разблокировать телефон если клавиатура не работает. А для разблокировки вам нужно будет ввести пароль. На большинстве форумов и в поддержке вам предложат сбросить телефон к заводским настройкам. Но в результате такого сброса вы потеряете всю информацию, все ваши фото, видео, контакты, смс и так далее. У нас на канале есть детальное видео о том, как сделать сброс смартфона к заводским настройкам, ссылка будет в описании. Как вы уже поняли, это слишком кардинальное решение для такой проблемы, но не беспокойтесь, существуют и решения попроще, которые сохраняют информацию на вашем устройстве. У нас на канале есть видео о том как сбросить пароль. Возможно один из представленных способов вам поможет. Ссылка на видео будет в описании. Первый способ – открыть Play Market в браузере и установить на устройство другую клавиатуру. Откройте браузер на ПК, перейдите в Market и найдите здесь другую клавиатуру, к примеру SwiftKey или же любую понравившуюся вам. Процесс установки будет возможен даже тогда, когда экран заблокирован. А после установки вам будет предоставлена возможность выбрать другую клавиатуру, после чего вы сможете ввести пароль и разблокировать телефон. Если первый способ по каким-то причинам не сработал, попробуйте подключить к устройству USB клавиатуру от компьютера. Для подключения вам нужен будет специальный переходник OTG или USB TFC. После подключения клавиатуры проверьте возможность ввода пароля. Если этот способ не помог разблокировать устройство, возможно придется делать сброс. Теперь давайте рассмотрим как вернуть к жизни нашу клавиатуру. Очень часто в различных мобильных приложениях происходит сбой, и приложение клавиатура тоже не исключение. Как недавно было с приложением диппорта Google. Многие пользователи при запуске набора текста стали получать уведомление, что в приложении Gboard произошла ошибка. Подобные сбои могут происходить по причине переноса приложения на SD-карту или как в случае Gboard после обновления. Для устранения ошибки следует сделать следующее. Для начала выключите телефон и вытащите батарею, если ваше устройство это позволяет, а после верните ее на место и проверьте работоспособность. В некоторых случаях это помогает. Также может помочь очистка телефона от мусора и кэша. Для этого воспользуйтесь встроенными утилитами, либо скачайте стороннее приложение и очистите ваше устройство. Если ошибка возникает при наборе текста в конкретном мессенджере или браузере, проверьте не вышло ли обновление для него и обновите приложение. Если же ошибка выскакивает постоянно, при запуске ввода текста, Нужно что-то делать с самим приложением. Откройте настройки Приложения Все приложения и найдите здесь приложение клавиатура. Чистим кэш, данные и останавливаем приложение. Эти действия приведут к сбросу настроек клавиатуры до стандартных. После сброса перезагрузите устройство и проверьте работу приложения. Если ошибка никуда не делась, удалите приложение и заново установите его из маркета. Если приложения нет в этом списке, возможно она вшита в систему и потому не отображается в списке. В таком случае откройте Play Market и здесь перейдите в «Мои приложения». Затем ищем здесь нашу клавиатуру, удаляем ее и устанавливаем заново. Если восстановить работоспособность привычной клавиатуры не удалось, перейдите в Play Market и скачайте другую, благо что здесь есть хорошие альтернативы. После установки другой клавиатуры возможно потребуется в настройках указать текущую клавиатуру, настройки, расширение, языки ввод, текущая клавиатура. Если ничего из вышеперечисленного не помогло, остается только сброс устройства к заводским настройкам, это вернет старую версию клавиатуры. После сброса на некоторое время отключите от обновления приложений и не обновляйте приложение клавиатуры вручную. А на этом все, надеюсь данное видео помогло вам решить проблему с клавиатурой. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео.